Всем привет! Вы на канале Сайбервиль На повестке дня важная тема для обсуждения Мы предоставим для вас актуальную информацию касаемо выбора биржи для торговли криптоактивами Обсудим, на какие факторы при выборе необходимо обращать внимание Проанализируем 10 криптобирж по версии CoinMarketCap Сравним, какие преимущества и недостатки есть у каждой из них. Определить, насколько безопасна биржа криптовалют, непросто. В большинстве случаев криптовалютные биржи не подходят под систему страхования вкладов, поэтому вам нужно быть особенно внимательным при выборе биржи. В общем, это хороший знак, если у биржи большая клиентская база, она имеет большой объем торгов за квартал. Это устоявшаяся компания, например, она существует уже несколько лет, имеет много сотрудников. Компания, управляющая биржей, котируется на фондовой бирже. Теперь обсудим непосредственно сами биржи и разберем каждую из них. Binance Binance – это одна из крупнейших криптовалютных бирж, работающих в настоящее время. Это все по объему торгов. Биржа изначально базировалась в Гонконге и условия Binance по-прежнему регулируются законодательством Гонконга. Он не котируется ни на одной фондовой бирже его корпоративная структура непрозрачная. Например, трудно найти четкую информацию о местонахождении штаб-квартиры Binance. У этой биржи большая клиентская база, но более короткий послужной список, чем у ее аналогов. Основное преимущество – низкие комиссии. Торговая комиссия Binance в размере 0,1% ниже, чем на многих других биржах. Скорость транзакций Binance известна своим высокоскоростным исполнением сделок. До того как основатель компании Чан Пэнжао основал Binance в Китае в 2017 году, он разработал программную систему для сопоставления ордеров для высокоскоростных трейдеров. На Binance представлен большой выбор монет, биржа в этом плане по-прежнему превосходит многие другие. Основные недостатки Компания Binance столкнулась с проблемами регулирования и разногласиями в некоторых странах переехав из Китая в Японию. На технической конференции в мае 2020 года основатель Чан Пенджао заявил, в компании нет штаб-квартиры, потому что у биткоина нет офиса. Мобильное приложение, низкие комиссии за транзакции, чрезвычайно большой выбор монет, многочисленные дополнительные услуги. Все это плюсы баняц. Минусы. сбои при верификации аккаунта. Лаги. Недоступно во многих странах. Непрозрачная корпоративная структура. Переходим к Coinbase. Coinbase – это одна из самых авторитетных криптовалютных бирж и одна из крупнейших в мире. Однако комиссии Coinbase могут сбивать с толку и быть выше, чем у некоторых конкурентов, хотя в этот же момент биржа предлагает уникальные функции. Coinbase также тестирует новое направление под названием Coinbase One, которое предлагает сделки без комиссии и другие преимущества в обмен на ежемесячную плату. Программа все еще находится на стадии бета-тестирования. Новая функция на бирже «Зарабатывай, пока учишься» Coinbase предлагает серию видеоуроков и экзаменов, чтобы рассказать пользователям о торговле криптовалютой и некоторых предлагаемых монетах. И посещая занятия, пользователи могут зарабатывать определенные криптовалюты. Приложения Coinbase для iOS и Android высоко оценены пользователями. Они включают в себя многие из тех же функций, которые есть на сайте. Coinbase недавно добавила круглосуточную поддержку по телефону. Также клиенты могут связаться с поддержкой по электронной почте или в чате. Плюсы. Предлагает доступ более чем к 500 криптовалютным парам. Низкий порог для пополнения счета. Многофункциональная биржа. Поддержка. Минусы. Более высокие комиссии, чем на других криптовалютных биржах. Кракен. Хотя Kraken есть инструменты, продукты информационные ресурсы для начинающих криптоинвесторов, многие из его предложений ориентированы на людей с большим опытом. Большой выбор. Kraken позволяет своим клиентам покупать более 90 различных криптовалют, уступая только Coinbase. Для торговли представлено более 580 доступных торговых пар. У этой бирже больше всех предложений. В то время как комиссии Kraken для трейдеров начального уровня находятся в среднем сегменте, сборы более продвинутых сервис Kraken Pro являются одним из самых низких. Ограниченные возможности пополнения. В зависимости от подтвержденного вами места жительства, на ваш аккаунт могут распространяться некоторые ограничения. Плюсы. Большой выбор цифровых активов. Низкие комиссии для продвинутых трейдеров. Минусы. Ограниченные возможности пополнения счетов. Доступна не во всех странах и штатах США. он лучше всего подходит для спотовой торговли, маржинальной торговли, продвинутых трейдеров. Gemini. Gemini предлагает более 50 криптовалют, включая BTC и Ethereum, а также ограниченный выбор торговых пар между криптовалютами. Основное преимущество – доступность. Биржа доступна почти во всех странах мира и во всех штатах США, что является очень редким явлением подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров. У Gemini достаточно простой интерфейс для новых криптоинвесторов, а более опытные трейдеры оценят платформы платформы ActiveTrader. Вы можете найти биржи, которые взимают меньшую комиссию за криптовалютные сделки, но меры безопасности Gemini и страхования от онлайн взломов могут облегчить умы тех, кто плохо знаком с миром торговли. Основные недостатки Комиссии менее есть что предложить но комиссия здесь несколько выше чем на некоторых других крипто плюсы более 50 криптовалют страхование цифровых активов сайта от взлома биржи доступен во многих странах мира минусы более высокие комиссии чем у некоторых других крипто как защитить свой аккаунт на бирже? В этом разделе мы расскажем о простых шагах и регулярных действиях, которые помогут вам сделать ваш аккаунт более защищен. Используйте уникальный и надежный пароль для каждой биржи. Это очевидный и одновременно очень важный момент, о котором многие забывают. Зачастую люди придумывают один, максимум два пароля и используют его во всех аккаунтах. В идеале ваши пароли должны состоять более чем из 8 символов и содержать заглавные и строчные буквы, цифры, а также специальные символы. Включайте двухфакторную аутентификацию. Мы рекомендуем включать на биржах двухфакторную аутентификацию сразу после создания аккаунта. Биржи зачастую поддерживают два этапа двухфакторной аутентификации через SMS или Google Аутентификатор. Желательно использовать второй вариант. Постоянно проверяйте список устройств с доступом к вашему аккаунту. Вы можете просмотреть список устройств, у которых есть доступ к вашему аккаунту на стройках биржи. Криптовалюта всегда считалась активом, полностью независимым от каких-то либо политических обстоятельств. Однако после введения международных санкций из-за войны на Украине, российские клиенты криптобирж столкнулись с рядом ограничений. Уже в конце февраля работу с российскими пользователями прекратила криптобиржа BTC Alpha. Платформа CX.IO перестала регистрировать пользователей из России, и Белоруссии, биржа Куна закрыла ввод и вывод российской валюты. В начале марта Coinbase заблокировала более 25 тысяч кошельков российских граждан и компаний. Теперь к ним присоединилась крупнейшая в мире по объему торгов криптобиржа Binance, на которой до этого уже перестали действовать выпущенные в России карты Visa и Mastercard. 21 апреля биржа на неопределенный срок отстранила от участия в торгах клиентов из России у которых на счетах есть активы общей стоимостью более 10 тысяч евро. Зачислять на такие счета дополнительные средства тоже не получится. Ограничения Binance на данный момент не коснулись вывода криптоактивов. Клиенты без ограничений могут выводить свои средства на другие криптокошельки. При этом аккаунты россиян, проживающих за пределами России, а также аккаунты с суммой активов менее 10 тысяч будут работать без ограничений, следует из сообщений биржи. Байден в своем решении ссылается на пятый санкционный пакет ЕС. Учитывая современные технологии блокчейн, криптовалюта стремительно развивается и незаметно интегрируется в нашу жизнь. Подводя итоги, могу с уверенностью сказать, что, как минимум, зарегистрированные аккаунты на криптобиржах должны быть у каждого из нас. Мы рассказали вам об основных моментах, на которые нужно обращать внимание при выборе посредника между вами и криптовалютными активами. Мы рассказали об основных моментах безопасности криптобирж и сообщили о проблемах и санкциях, с которыми уже столкнулись множество людей и на которые нужно реагировать моментально. Оставайтесь в безопасности и создавайте безопасность вокруг себя. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео вам понравилось и показалось вам Полезным. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.